Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. 16 января 2018 года в Одессу наконец пришла самая настоящая зима. Еще с утра снег начал потихоньку заметать улицы города. И к вечеру высота снежного покрова в некоторых местах выросла до 17 сантиметров. Несмотря на усилия коммунальщиков, на дорогах было нарушено движение автотранспорта, образовались длинные пробки. Из-за обильных осадков почти во всем Одесском регионе было запрещено движение для большегрузового автотранспорта. Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области просит одесситов временно воздержаться от пользования личным и общественным автотранспортом. Сейчас 2500 дворников и 100 снегоуборочных машин расчищают город от сугробов. Несмотря на сложные погодные условия, многие жители искренне рады снегу. Одни кутаются в уютные пледы, другие любуются на красивый вид родного города. А для одного жителя даже метель не стала помехой купанию в морских волнах. Даже сильная метель помогает людям проявить свои человеческие качества, позаботиться друг о друге, помочь откопать машину, почистить дорогу, даже просто принести ближнему чашку согревающего чая с шоколадным печеньем что самое главное быть человеком здесь и сейчас в любых отношениях работать в первую очередь над собой тогда и результаты такой внутренней качественной работы отразятся на внешней жизни человека на его помощи другим людям а если таких людей в обществе будет большинство то и общество станет другим ведь каждая часть является носителем свойств целого. Анастасия Новых, АЛЛАТРА